Herein! Wo waren denn die Autelit? Dann wieder nach oben stehen. mal, was ist passiert? Was ist los? Partizan haben wir gefangen. Wir haben einen Partizan gefangen. Oh. Partizan gefangen? So ein ja. Quatsch, Wenn es noch Cognac wäre. Oho, das ist ja ein Mödel. Морозг. Кто ты, девушка? Слава, То, ваши товарищи, где они прячутся теперь. Так. Зараз, кто ты? С кем ты была? Send in the Marendi Arabei, a Ты не хотел отвечать, тем хуже для тебя. Я поручаю тебя ему, он будет добиваться. <lacht> der Oberstleutnant hat diese Dame mir übergeben. Und er kann geruhigt sein. Ich werde ihr schon Maß nehmen. Geht mal was zu sauben, Das wird richtige Schwerarbeit. Гляди, родничка Я вижу. Кто ты? За я Кто ты? Интересно, что ждет ее впереди? Не знаю. Только мне очень хочется, чтобы она была счастлива. Ну что ж, надо сделать все, что в наших силах, для того, чтобы было так. И пошел он дальше. Идет идет по русской земле, Идет, счастье ищет. Вдруг откуда ни возьмись, Навстречу ему деется красавица Василиса Премудрая. Ты куда, Гурт, вам Царевич, идешь? Счастье иду свою искать. А какое это такое твое счастье? А счастье у меня одно. Где дороги нет, там дорогу найти. У Ксилы нет, там храбрости взять. У кого памяти нет, о правде напомню. Ничего она ему на это не сказала, взяла его за руку, и пошли они рядом. Только узнала Баба-Яга, что они за счастьем идут. Да как закричит. Я Баба-Яга, костяная нога, кто бы мимо не прошел, попадет ко мне в котел. В стопу села, вонюб скачет. Светлой свет замикает. Я не могу. Ешь, ешь, ешь. Не ешь волк, нашу дочку. А -а -а. Лучше я тебе сейчас отец подожду. Ну, что я тебе принес? Что я тебе принес? Да. На, смотри картинки. Вот чур не пачкать. А то придет волк и вправду съест тебя. И опять меня заперли. Но это ничего. Надо только не вертеться, сложите руки на животе, крепко зажмудиться и тогда сразу заснешь. Вот так. Все равно не боюсь. Это мыша. Ой, что это? Кто-то под стол полез. Ой, как страшно! Нет, это мне показалось. Ничего страшного нет. И не очень темно. Я даже могу встать и зажечь свет. Вот встал и пойду. Это ничего, это я наткнулся на стул. А скоро будет встало. Вот, лампа. Ну вот, я и не испугалась. Надо только смотреть, сот, сот, мы там, конечно, никого не. Ой! Так ведь это же киса, отвес и Здравствуй, киса! А я тебя сначала испугалась. На, кошка, кошка! Скок, прыг, скок, прыг, скок. Ей на встречу. прыг, прыг, прыг, прыг, А, садись только. вам новенькую ее зовут Зоя куда бы нам ее посадить смотрите пожалуйста все в споре. а Боря фамилии сегодня печалям ну-ка Зоя иди садись пока с ним как хотите Анна Сергеевна а я девчонку к себе не пущу то есть как это не пустишь вот еще что я такого сделал, чтобы сидеть с девчонкой что же, по-твоему, сидеть с девочкой это наказание? И наказание, а хуже. Ее только троне разразу и Подвинься, мальчик. Ну вот еще, подвинься. Мальчик, подвинься. Подвинься. Итак, ребята, сегодня мы снова займемся родным языком. Разберем для начала... Теперь вычти 18. Прибавь 4. Хорошо. Садись, завязывай. Лепестки, ребята, образуют венчик. Заглянем теперь внутрь цветка. Так вот, ребята, все, что красное, это наша страна. Она занимает одну шестую часть мира. одна из самых безобразных зданий в Европе. Куда ему и дорога. Напрасно вы отшучиваетесь. Я убежден, что это лишь начало. И как-то у Шекспира не будет меры с лотеянью. Мы специальном сопряжении пошли с лотеянным колонн за сотни тысяч книг. Ван Дам! Преступники! Остался в лесхлеброжечайший государственной коллекцией. Негодяя. Они сжигают книги! Тупицы! Дикари! Сжечь Толстого! Подумать только! Толстой в огне! Достоевский в огне! Эльми, Тарвин, Марс! Шабаш! Лысая гора! Скажите, пожалуйста, это вас зовут Филин? Что? Какой Филин? Мне ребята сказали что книги для чтения можно брать у Филина. Что-что? Что, что? что днем Филин учит истории, а после урока сидит здесь и дает книжки. Постой, постой. Филин. В очках. Слепой. Сидит на жердочке. Это я. Конечно, это я! Вот как меня величали. Так что же ты хочешь от Филина, девочка? Я хотел, чтобы вы дали мне прочитать. Ну -ну. Но вы так ругались, что мне стало интересно. Ну что ж тебе стало интересно? Мне стало интересно. Кто же книги? Из ребят нашего класса никто этого не мог сделать. Даже самые хулиганы, мальчишки. Я тоже уверен, девочка, что из вашего класса никто не способен на такую пакость. Это сделали фашисты, немцы. Вчера во всех городах Германии ровно в 12 часов ночи жгли на кострах книги. Они хотят вернуть мир к средневековью, но ничего. Ничего. Сорок лет я учу истории вот таких, как ты. Сорок лет. Я кое-что смысл в этом. Кому еще, слышу, девочка, никому и никогда не удавалось и не удастся повернуть историю вспять. Обратно. Я вас очень прошу, дайте мне все те книжки, которые там сожгли. Что? Что ты, девочка, их очень много. Так много, что хватит на всю твою жизнь. Могучий избавитель, Отплачу тебе добром, Сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародей подстрелил. Пахнет ну, чем-то. Ой, девочки, неужели каша подгорела? И как это я запрыл? Давай посмотрим, какая дальше картина. Девочки, вы без меня не читаете. Девочки, тут шар какой-то. Ой, как высоко! А вдруг это не шар, а стратаста? Я в прошлый раз, когда Прокофьев летал, сама видела. Он вроде груши, и этот тоже. Пойдемте, девочки. Да подожди ты, свинка. Он еще долго тут будет. А мне интересно, что там дальше в книжке. Пойдем. Ну, Ветер. Ветер. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит тебе в Чем сегодня не понимаю мамочка они умерли значит их нет а их наградили ну как можно градить тех кого нет ах ты вот о чем видишь девочка они герои они поднялись в небо так высоко когда них еще никто никогда не поднимался и вот пройдет много лет, а люди все равно будут о них помнить, так как будто бы они живы. Ну вот ты, скоро позабудешь их? Нет, наверное, совсем не забуду. Ну вот видишь, значит они все-таки есть? Понимаю. Тех, кого не забывают, они живы. А что такое герой? Я знаю, но только не совсем. Герой? Герой это тот, кто всегда смел. Кто не боится даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. Понимаешь? Чтобы сделать других счастливыми. Понимаю. А что означает галстук на твоей груди, и почему он красный? Галстук на нашей груди пропитан кровью сотен и тысяч борцов. Вот почему он красный. Им надо дорожить, как частица великого красного знамени. А что означает серп и молот на твоем значке? Этот пионер носит родину на своей груди. За дело Ленина путь готова. Всегда готова. Западу не хотел. Пускай. Ага. А Все от того, что ты неправильно выстроила. Правда? Надо было ее поднять, а кокетку добавить. Вы о чем, девочки? А, о чем, о чем? А а о чем. Ну, а а а а подумаем. Почему сегодня все говорят с новым годом, с новым счастьем? И никак не можем догадаться. А ведь верно. Разве счастье-то обязательно должно быть? Ну, уже есть с твоими именно вопросом. А скажите, пожалуйста, почему даже 24? Ставим зато ответили, что было кокетку. Нет, девочки, это все Я серьезно. Вот, ребята, кто мне скажет, что такое счастье? Ну, стой, счастье – А вот эти фишки такое сладкое, чтобы жевать, жевать, оно все целенькое, все не кончается, оно и будет счастье. Более надо мне твое сладкое. Нет, ребята, счастье – это когда ждешь чего-то хорошего на выходе подарка и знаешь, что непременно будет, только точно не знаешь, когда будет, что будет. Не знаешь, не знаешь. Счастье. Это быть таким, как папка, Корчагин. А по-моему, придумать такой аппарат, чтобы нажмешь кнопочку, и каждый твоё желание исполнялся. Кнопочки, гвоздочки, молотон. А по-моему, если и Спартак наклепает опять Динамо, вот это и будет самый настоящий. Запутались, вас запутались. Что? Такое такой счастье. Какой? Вот такой счастье. Ещё не запутались. Правда, все хотят быть счастливыми, но каждый подстроится. А все потому, ребят, что человек создан для счастья, как птица для полета. Птицы, птицы. что вы здесь сидите? А я там с тобой, я с <сомневаюсь! соединя> Почему заяц? А потому что зайка, зайка, зайка, а зайка заяц. Полегче! Вот Знаешь что, зайца, пойдем в наш класс. Зачем? Мне нужно сказать тебе, очень важно. На самом деле, Заяц, ты мне нравишься больше всех. Я давно тебе хочу сказать. Давай, дружи. Давай. Только не так просто, дружи, а по-настоящему. А как бы твоему надо, чтобы по-настоящему? Ладись сюда, сверху. Ну вот, даю тебе слово, что с этого дня и с этого часа мы с тобой друзья совсем. А теперь прибавь, что хочешь, я для тебя все сделаю. И чтобы ни было плохого или хорошего. Все теперь должно быть у нас напополам. Ладно. И мы во всем должны помогать друг другу. Помогать? И никогда друг другу не врать. Конечно. И если кто-нибудь, вот все равно кто, скажет про тебя или про меня плохое, то мы обязательно должны заступиться. Ну, я за тебя кого хочешь, Николаевич. И мы никогда ничего не будем скрывать друг от друга? Я тебя могу, когда я захочу, спросить. Ты о чем сейчас думаешь? Ты должен ответить сразу и только правду? Ну уж, это через чересчур. По-моему, это и есть настоящая дружба. Знаешь, Зач, давай так. Если я тебе сразу не смогу ответить, ну никак не смогу. Я тебе сам скажу, честно. И тогда уж чудный не приставать. Идет? Кто здесь? Это Нанна Сергеевна. это вырежет. Как... Чем все забрать? Борис, тебя давно уже ищут. К тебе пришел отец. Отец? А где он? Он ждет тебя внизу в раздевалке. Что это, мой друг, вздумалась? Ну, я пойду. Ничего, девочка. Не правда ли? Какой сегодня хороший вечер. Очень хороший. Сюда, ребята, сюда! Внимание! Даром ухода осталось жить 30 секунд! 28... 26... Ну, ну, зачем ты приходил отец? уезжает. Куда? Заяц, я знаю, что мы ничего не должны скрывать друг от друга. Но это не моя тайна. Понимаешь? Хорошо, хорошо. Молчи. И, пожалуйста, спроси а меня. Ну что ты, Зайц? <говорит> <говорит> Теперь. Я пока ничего не возьму, Михаил Яковлевич. Мне не хочется читать. Я не могу. Что? Что? Михаил Яковлевич, я не понимаю. Ну как может терпеть такое дальше? Ну как может терпеть, что на земле есть фашисты? Понимаю. Ох, как я тебя понимаю, девочка.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 я просто не знаю, что это несчастье Всему свое время. Всему свое время. Зло не может долго торжествовать. И, конечно, нам с тобой предстоит борьба. И, конечно же, мы победим. Не имеем права не победить. Что? что 16 часов 30 минут по Гринвичу. В Америке. На родове Барак. Все, владевают Москвой. Земцы рвут на части русскую землю. Что? Можно мне, стих Михаил Яковлевич? Я опоздал. Садись, не И все же последовало спасение. Вторжение иноземцев объединило русский народ единой волей их изгнаний. И народ от мала до велика поднялся на решительную и смертную борьбу. Вот почему в нашей отечественной истории Эпоха смутного времени есть действительно великая эпоха. Вы, конечно, знаете, ребята, о Минине и Пожарском? Да. Вот не только вожди народные. Чего, а Пах. самые простые, безвестные люди показывали чудеса самоотверженности, чудеса храбрости. Вот, Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, Зоя. Что ты знаешь о подвиге Ивана Сусанина? Ну, ну. Сусанин был простой крестьянин. Он был крепостным. Он жил в деревне Домнин, недалеко от Костромы. Там очень густые леса и мало дорог. Так, рассказывай дальше. Однажды к нему постучали. Он открыл дверь, а там были враги. Их было очень много, целый отряд. Они шли на Москву, но они не знали дороги и стали грозить ему и требовать, чтобы он их провел. Ну, и он пошел с ними. Они целый день шли лесом. Потом наступила ночь. Поварил густой снег. Но Сусанин вел их все дальше и дальше. А лес становился все глушей. Так что еле можно было пройти. И тогда Сусанин сказал им всю правду что он их нарочно завел, и что они теперь не выберутся отсюда. В предании сказано, его пытали великими пытками, мучили и кроили из спины ремни, но он в те поры ничего не сказал. Молодец, Космодевьянская. Ну а дальше, дальше я знаю стихи. Это Рылеев. Можно я прочту? Читай, читай. Свидателя мнили во мне вы нашли, Их нет и не будет на русской земли. В не каждая отчизну с младенчества любит, И душу изменой свою не погубит. Кто русский по сердцу, тот бодрый, смело И радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь, Не дрогнув, умру за родимую Русь. Снег чистый, чистейшая кровь обогрела, Она... Боря, что ты что Что случилось, Борис? Меня убили в Испании отца, ребята. Ой, звонят. Ничего. Ничего, дети мои. Ничего. Спасибо. Ты лучше скажи, устав, хорошо знаешь? Хорошо. Ну, а что ты считаешь самым важным уставом? Комсомолец обязан быть беззаветно преданным Родине и быть готовым отдать за нее все свои силы. А если понадобится, и жизнь. Так. К этому мы все должны быть готовы. И всегда. Ну, вот сейчас. Сейчас ты пойдешь домой, мышь на керосинке греть ужин, а завтра пойдешь в школу, потом нужно будет учить уроки, все пойдет как обычно. А вот здесь в устае, посмотри-ка. Вот. Всего через раз, две, три, четыре. Четыре строчки. Аккуратно посещать комсомольские собрания. Быстро и точно выполнять задания организации. Ну? Как ты нет? Так и все это, само собой, разумеется. Ага. Само собой разумеется. Ну, правильно, все это само собой разумеется, правильно. пойди сюда, посмотри. Ну, что ты там видишь? Ничего. Ничего. А звезды? Ой, верно. А вот сначала ты их и не заметила. Потому что звезды, они тоже, само собой, разумеется. Много есть на свете такое, что само собой, разумеется. Секретарь, который получает, вот, вроде меня. Собрание, нагрузки, выпуск газеты учиться на отличный, даже слова-то все какие-то скучные, обыкновенные. И все это, конечно, само собой, разумеется. Я понимаю. Знаете, твой решил, я сама уже думала об этом. Это про географию. А какую географию? А вот я как-то смотрела на карту и вдруг подумала, что вот в черной колония это река, а вот коричнево-красской горы, а звездочка это Москва. И вот я подумала, что вот, вот если так просто смотреть на карту, ты увидишь, что какие-то черточки, полоски, точки. А вот если по-настоящему посмотреть, ты представишь себе сразу, какая река длинная широкая, и широкая, как быстро течет вода. И как туман поднимается, как на горах тает снег, и как в Москве бьют часы на башне. Да, да, это верно. Очень трудно увидеть то, что уже давно само собой разумеется. Но уж зато если увидишь, так самое обыкновенное, самое казалось бы на первый взгляд будничная жизнь, она сверкает. Вот как эти звезды, которые ты сначала и -за не заметить. Это верно. Какой номер билета? Ну, посмотри сам. Смотри, пожалуйста. Всего на три номера разница. Ну да, а в середине еще я и, кажется, Борис еще. А Петька уже потом. Чего Петька потом? О, Обиделся. Нет, же мы же говорили о том, что у нас в первоклассе почти все комсомольцы. Прямо не понимаю, ну что она там так долго? А ты не беспокойся, я съедят. Да. Тогда свидание, господи Миловская. До свидания, товарищ решила. Ну, а вообще ли, что ты пропал, что тогда? Ну как? Можешь поздравить. Ну, уж это. Само собой, разумеется. Усини за? Раз, два, три. Единогласно. Зак ты группор. Подай, Сромный ведь. Так вот, у меня есть такие предложения. Что А вы, Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. со старухами, а? Безе! Я только боюсь, Вдруг я не Сказала, у меня и так по истории нет, Ты, мама познала. Ты всегда боишься. Не знаю, как все, но я за себя отвечаю. Это все хорошо, ребята. Шумим, трепимся. А лучше браться за то, что наверняка можно успеть. А то потом разговоров не оберешься. Нахуй засыпай полеснил. Кому это надо? На бумаге все можно написать. Знаешь, Леша, я недавно была в музее Ленина, и там есть день Ильяча что он за один обыкновенный день сделал. Так вот, я стала считать, и вышло 41 дел. И какие все дела. Так ведь то Ленин. Ну да. А мы Ленинский комсомол. Стой! Порядок, порков В десятку попал! Космодемьянская, на линию огня. Спокойнее, Космодемьянская, спокойнее. Целься точнее. Даже рука. Опять! А кто тебе позволил заниматься футболом? За 10 дней пять стекол, а потом это физкультура? Ну понимаешь, все этот беленько из первого. Я его в воротах, он из ворота. Я его снова, а он ну? Не пускала, ну, да? ты не Да! Не потом, а потом, а потом, а потом, а потом, ну, да, ну, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а это а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, трудовая. Ходи, ходи. Ну понимаешь, корень в квадрате. Его нужно извлечь. А Х? Ничего, на... ничего, не понимаю. Вот не способная по математике. Вот не способна и все. Эх, если в тебе половина моих способностей по математике, а мне бы пыль по латературе. Кстати, как тебе не настыкбеза? Ну что, Любвес, ничего, Люббез, успеваю с дорожки. А ты каждый четверг ходишь? Не пропускаешь? Ну вот, привязалась. Ну, хожу, само собой. Кого вы там? Зойка, ты должен мне еще по хронологии помочь, а то я все время путаюсь, как корица. Ну, давай, да? давай, ладно. Ну, смотри, значит, извлекаешь корень. не заниматься. Я из 20 первой школы. Чем заниматься? Как чем? Мы послали к вам одного нашего комсомольца. Ликвидировать безграмотность. А, постой, постой. Это что, что такой белобрысненький? Ну да, шамин. А, да, в ликвидировал. Как? Так, два раза был, а больше его и не видали. Видите? Он заболел. Заболел? Ну да, заболел. И теперь буду заниматься я. А -а -а. Вы кто? Правдом. Так вот товарищ правдом. Я вас очень прошу к следующему четвергу повестите всех неграмотных. А. Я не знаю. Сколько раз я их собирал, а теперь они всякой доверии потеряли. Ну я, конечно, виноват. Я это знаю. Ну дело было так: мы с Петей Васильевым стали строить буры. Ой, ну да буре. К зиме начинку. Ну и очень увлеклись. Ну и просто мне не хватало на все время. Ну, а тут еще одна старуха сказала, что и в могилу пора не учиться. Ну, вот я и... Ну, в общем, все. Так, ладно. Ну, что скажешь, группа? Фомин не выполнил взятых на себя обязательств. Кроме того, он комсомолец, поступил нечестно, собрал. Я предлагаю дать ему выговор. Строгий. Нет, я не постой. Я с тобой не разговариваю. Уйди. Ну, почему, зайчик? Ну, я же получил строгача, теперь же все в порядке. Пойми, ты мне больше не друг. Понимаешь? Не друг. Как не друг? Нет. Ну как ты мог? Как ты мог? Врать, глядя мне прямо в глаза. Узайца, я же тебе не как другу соврал. А как группу, говорит, мы же по комсомольской линии поссорились. А по-другому... Боже мой, что ты за чушь поришь? Что ты несешь? Я вижу, нам действительно не о чем с тобой разговаривать. И, пожалуйста, я тебя очень прошу, будешь ко мне не приставай. Ну куда вы торопитесь? Как куда? На ликбез. По-моему, это не входит в ваши обязанности. Можете отправляться домой. Сынок, а сынок? Бабушка, что-то у меня рука дрожит. А вы не нажимайте так, бабушка, не нажимайте. А палочки водите по премии. Вот. А по вам понятно, что... Конечно, лучше, чем чем копищивать, но только девочки, если все это на самом деле будет, я кровь видеть не могу, мне сразу не хорошо. Ты нужно поговорить с тобой. Девушка, я вас сейчас догоню. Да, да, да. Ну? Разговор будет очень серьезный. Говори. Так вот, я хочу тебе сказать. Хочешь сказать, молчишь? Одним словом тебе ужасно прошу, Заяц. Давай помиримся. Идем. все время я хожу такая счастливая, такая счастливая. И все мне как-то сразу входит, И дома, и уроки. И с мамой как-то по осознанному дружим. И все время столько мыслей приходит в голову. То я мечтаю, как я буду писательницей. А то мне кажется, что самое большое счастье это быть учительницей. А то еще и еще. И так все это хорошо, что иногда я сама себя остановлюсь. Слишком мне безмятежно у тебя получается. Ведь уже во всем мире война. И, конечно, нам тоже предстоит воевать. Но, знаешь, тогда я вспоминаю всю нашу жизнь. Все, что я своими глазами видела. Вот я уверена, что именно нам, именно нашей стране предстоит совершить такое, какого еще никогда не бывало чего, что мы росли счастливые? И что герои наши добрые. И подвиги тоже добрые. Нет, ты понимаешь, что я хочу сказать? Тебе не кажется, что все это слова, которые всегда просто так говорят? Ну, что все это само собой разумеется. Очень хорошо понимаю, Надь. Я ведь только меньше рассуждаю, чем ты. По-моему, если надо будет воевать, то и будем воевать. Ну, а уж если будем воевать... То само собой разумеется, победит. И от этого будущего, мне кажется, еще счастливее, еще светлее. Ведь тогда изменится весь мир. Ведь не может быть, чтобы люди наконец не поняли. Они поймут. Нет, ты только подумай, как хорошо, что именно мы должны будем сделать это. с вами Михаил Яковлевич. миленький. Катюшка, беги скорее за доктора. Нет, нет, не надо. Меня оглушило немного. Ну вот, дети, пойди. Они добрались до наших книг. Ну ничего, ничего. Да помогите мне встать. Чего? Мы не позволим им... Мы ну, уничтожим их. От них не останется даже следа. Я это знаю. Я, я старый филин, дети мои. мы с Петьком являли, что у нас ничего не выйдет. Ну, что помешает возраст? Мы многие ну, не хотели раньше времени болтать. Нас даже сначала и слушать не хотели. Но мы им того же все доказали. Ну, Зой, такую музу ну, заварили. В общем, нас привели. В школу. Я был танкистом. Как отец. Понимаешь, Заяц? Как отец. Ну, и понимаешь, Зойка, но у нас ничего не выходило. Но потом, когда уже получилось, ну, то как всегда бывает, все вдруг сразу. Ну, и сразу вот оформили... И сразу же отправляться из Москвы, черти куда. И мы еле-еле успели забежать тебе. Ну, вот и все. Рак подступал к Москве. В колпачном переулке у здания Московского комитета комсомола день и ночь толпились тысячи комсомольцев. Они хотели только одного защищать Москву. Помните же, товарищи! Постоянно помните! Вы из Москвы! Вы консомольцы Москвы! Буль ваши боевые дела будут достойны высокого звания комсомольцев Москвы! За Родину! Из лучших отбирали лучших, создавали из них отряды, многие уходили в партизаны, и все они покрыли неувидаемой славой боевое знамя ленинского комсомола. Само собой, разумеется. Пришла. Это ты, Зоя? Я, мамочка. Успокоился. Тревога за тревога, а тебя все нет. Ты что-то постриглась по-новому. Совсем как мальчишка. Мамочка, я ухожу на фронт. На фронт? Как на фронт? Дама Муська. Впыль к партизаны. И Мамочка, у меня на сборы всего три часа. Мамочка, мамочка, ну не надо, ну не горюй, милая моя. Ну ты же понимаешь, мамочка, ну я, я не могу иначе. Мамочка, дай. -ка. Ну, мам. Пойми, мамочка, все уже решено. Вспомни сама, чему ты всегда меня учил, Мам. Я не могу быть другой. Да. Ты не можешь быть другой. Спасибо, мамышка. маленькая, а папа пришел с работой, а я тебе рассказывала сказку. Это было совсем недавно. А теперь его взорвали. Да. Мы строили его для вас. Отдавали последние И спали ночей. Радовались. Вы а мы росли вместе с ним. Все равно мы же не сможем жить без него. Мам. У меня в Москве девчонка, Танечка. Думал я, что каюк мне. И вдруг показалось, будто моя Татьянка шесть, и ваших нет. А это ты. Вот ведь как. Ну, с тобой. Да. Хоть близко Москва, а далеко. Значит, над заслон нарвались. Да. да, чуть светать стал. Пришлось прям с сходу боем пробиваться. Убитых? Нету. Раненых? Легко четверо. Да вот один без головы остался. Это как? Да шапку я с горяча принцем оставил. А они вот и ржут. А ты не огорчайся, шапку как-нибудь новый сообразит. Ну что ж, товарищи, будем вместе Москву защищать. Петров, председатель колхоз Заря, командир партизан. Зодоров, шарик подшипно. Это хорошо. Здравствуйте, товарищи. Зотов, Зодоров, молод. Это хорошо. Семечкин, семен. Да угу. ладно. А это откуда такая делась? Там самого послал. Schön, Frömmrich! Entweder du verwechselst im Schnee, oder, oder ich habe ganz andere Pföler gemacht. Ach. Teufel nochmal. Du denkst wohl, ich habe meine Zeit gestohlen. Du, du, Rossenweib! Даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. А на самом деле ты мне нравишься больше всех. Но, ну, вот под ты комсомолка, мы уничтожим их. От них не останется даже следа! Я будешь девушка. А зачем тебе это? Сама-то ты откуда? Московская. Скажи, хорошая моя, как Москва? Хорошо в Москве. Долго ли терпеть нам муку эту? Недолго, милая. Нет, недолго. Поскорее я. Господь. Боженьки мои, что с вами поделали? Посекли, поморозили. Ходить мы вам по родной земле. Сколько жизни твоей не прожит, как мне укрыть тебя, пригреть, не пустить? Мученька ты моя, горько как поминать-то тебе, я не знаю. Вспоминайте меня, Таня. Где пан <laughs> Что не весело смотрите? Милые вы мои, все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Москва читает. Что ты так Ой, товарищи, будьте